Oh. Да, Яндекс. пу, -пу, -пу. странно. Странно, ладно. Значит, ссылочка вот такая. Вы по этой ссылочке проходите прямо из skype-чата просто на нее кликаете. Просто я сейчас кликну в чате, у меня она откроется в Яндекс Браузере, где у меня уже открыт личный кабинет Ольги Васильевой. Значит, я эту ссылку просто вставляю в адресную строку, нажимаю клавишу Enter. Вот падаем на главную страницу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 Первые две буковки набираете, и вот уже наша компания. Видите? Кстати, обратите внимание, наша задача быть вот такими же жирненькими, как компании, ну, которые у нас расположены сразу при поиске. Но я думаю, что это не за горами. Итак, выбрали компанию VivaSan. Далее вы указываете адрес электронной почты, которой вы пользуетесь. То есть в эту, вы в эту почту должны войти. Вот Я почему-то вчера все это делал в Яндекс, в Гугле, и все было нормально. Сейчас куда-то все мои закладочки пропали. Я сейчас войду в чужую почту. Вот я ее создавал для индийского фестиваля. Вот я сейчас скопирую ее адрес. Ну, я просто в эту почту могу войти здесь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 И размещаете. С Фейсбуком, с нелюбимой социальной сетью В Инстаграм поступайте точно так же. Ну, давайте доделаю тогда с Фейсбуком. Вот Facebook. Опять же попадаем на фид. Да? Щелкаю на Игорь Черноусов. Вот в правом верхнем уголке. Тоже открывается страничка с шапкой.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 И видео включила, и камеру открыла. Да блин. Ну, что-то что я не ну, так, наверное, все равно. Нет, я просто не могу вас найти в списке участников. А я в самом начале, Ольга Шерешева. О, О, все, нашел. Да? А, а -а -а. Ну, извините, я в темноте, зато... вот. Ну что, дорогие мои друзья, я, во-первых, поздравляю вас с первым, нашим, э с первым нашим обучением, с первым нашим боем.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 Единственное, кого я, наверное, думаю, что знаю, это Анатолий Марченко. Остальных всех я не понимаю, кто это абсолютно, кто такой замечательный Масяне, хотя я его люблю. И только имена. Это И... жеребцова Масяне. Ну... Это у меня айпад. Просто напиши, что ты жеребцова Наталья. Да, Просто... да. пожалуйста, вот здесь, где ваши имена, потому что мы не знаем, кто это.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 Да, вот кто-то ну, еще раз продублировал номер Ольги Васильевны 8380. Первое занятие может в чате выложить. Ну, если хотите, несложно, могу в чате выложить. Ой, мне кажется, не следует этого делать. Мне кажется, следует сразу. Беспокоить. Да, пусть. Ну, зачем и... создавали тренинг-центр? Чтобы все эти занятия были в одном месте. Понимаете, что смысл вот этот размазывать. Поэтому, пожалуйста, регистрируйтесь, заполняйте свои анкеты и изучайте